Тема Роль целеполагания и планирования времени в эффективной деятельности. Самоорганизация это деятельность и способность личности, связанные с умением организовывать себя, которые проявляются в целеустремленности, активности, обоснованности мотивации, планировании своей деятельности самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности за них, критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга. Варианты определения самоорганизации личности. Это личностный, деятельностный, интегрированный и технический. Барьеры самоорганизации личности. Определенные внутренние психологические препятствия на пути к цели, возникающие в момент, когда дальнейшее продвижение к цели вступает в конфликт с другими осознанными или неосознанными целями, установками предпочтениями. Барьеры бывают внутренние, например, лень, несобранность, рассеянность, неумение заставить себя работать. Барьеры бывают внешние. Это окружение и всевозможные отвлекающие факторы. Система умений самоорганизации студентов первокурсников. Это организационные умения, умение организации и управления своей деятельностью, планирование своей деятельности, ориентирование во времени. Контролирование своей деятельности. Адекватная оценка результатов своей деятельности. Информационные умения. Умение самостоятельного приобретения и использования знаний из различных источников для решения практических задач. Умение построения устной и письменной речи в зависимости от условий общения с другим человеком. Это работа с учебной и научной литературой, с текстами. Грамотное и содержательное построение устной и письменной речи. Интеллектуальные умения. Умения, связанные с совершенствованием способов мыслительной деятельности. Это умение анализа и синтеза. Умение выделять главное. Умение сравнивать и умение обобщать и классифицировать. Целеполагание – это практическое осмысление своей деятельности человека с точки зрения формирования или постановки целей и их реализации достижения на наиболее экономичными средствами. Целеполагание часто понимается как эффективное управление временным ресурсом, обусловленным деятельностью человека. Или как процесс выбора одной или нескольких целей с установлением параметров допустимых отклонений для осуществления идеи. Термин целеполагание означает умение планировать рабочее время с учетом ближних и дальних перспектив, с учетом важности задач. Способность к выявлению оптимальных путей в решении задач. Умение правильно устанавливать цели и достигать их. Слагаемые успеха в жизни. Первое. Иметь ясную, точную картину того, что вы хотите. Четкость цели, сенсорная специфичность. Второе. Иметь приоритет целей и уметь сосредоточиться на более важных. Третье. Определить реальность достижения конкретных целей. Четвертое. Сочетать наличие целей с чувством убежденности в том, что вы действительно хотели ее достичь и хотите сделать все, что нужно для ее достижения.